Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео у меня новый интересный проект в котором можно зарабатывать 3% в сутки от своего депозита и свой депозит можно вывести через 2-4 часа например вы сегодня пополнили 24 часа прошло вы заработали плюс 3% и вывели все деньги себе на баланс и можете больше не участвовать в данном проекте но здесь есть еще бонусы, когда вы будете заходить ежедневно. Ну Давайте сейчас все по порядку, я вам все в этом видео попытаюсь рассказать. Чтобы здесь пройти регистрацию, переходим по ссылке в описании к данному видео, подаем на мой сайт. вот Переходим на ссылку от регистрации, нажимаем. Также здесь есть официальный групповой чат, официальный канал и служба поддержки. И здесь прописываем номер телефона. Номер телефона можно прописать какой угодно. Он ничего не обязывает, не смс ни подтверждения, ничего не приходит. Далее прописываем свой пароль для входа в данный проект. И свой пароль для вывода денег. Это два разных пароля. Во втором поле прописываем пароль для входа на данный проект в третьем поле прописываем пароль он состоит из шести цифр для вывода денег и здесь у вас будет код пригласителя. и нажимаем кнопочку зарегистрироваться далее попадаем вот такой вот кабинет и здесь нас встречает ежедневный бонус нажимаем вот кнопочка регистрироваться и вот за первый день нам дают 100 баллов на второй день вот нам 50 баллов дают потом вот на третий день 100 баллов на четвертый 50 на пятый 100 на шестой 50 и на седьмой 150 баллов что с этими баллами делать э, вот здесь есть кнопочка проигрыватель вот я сегодня зашел получил 100 баллов нажимаем вот проигрыватель видим вот здесь крутнуть вот это вот колесо стоит э, баллов это типа бонус в этом проекте давайте я его сейчас крупну и так мне выпало 5 и нр это внутренняя здесь валюта меньше всего что здесь может быть хотя здесь вот один есть это нейтроны это и нр внутренняя ихняя валюта также вот руководство для начинающих есть давайте дальше пойдем можете загрузить приложение давайте перейдем на главную страницу Вот так это вот она будет выглядеть видите у меня вот на балансе 119 и это внутренняя валюта если вы нажмете здесь вот перезарядка пополнить здесь вот есть обменник вот видим вот если я буду пополнять вот в trx баланс то один трон это будет 5 и 7 и мр я вот здесь сделал пополнение чтобы пополнить нажимаем вот перезарядка выбираем здесь trx трc 20 в 20 бби ну это я не знаю что это за валюта ну например я выбрал вот трон, и нажимаю вот представить и на этот адрес кошелька нам нужно вот скинуть пополнения не может быть меньше 100 и НР. 100 и НР это ну приблизительно 20 ТРКС. Меньше сюда пополнять э, э, не стоит, потому что баланс не пополнится. Так само и вывод здесь от 100 и НР. Сейчас я вам покажу вот свои пополнения. Вот здесь запись пополнения есть. Вот видим, я вчера вот пополнил. 172 ИНР сегодня вот, полно для видео 114 ИНР чтобы показать что э, все работает вывод средств здесь работает данному проекту ну, примерно может 2 два дня 2-3 два, дня точно не знаю также здесь можно вот, обмениваться подарками персональные настройки здесь мы можем вспоминать вот, пароль фонда пароль фонда это тот пароль 6 цифр которые вы указывали при регистрации для вывода денег ну и вот здесь вот данные команды кстати здесь партнерская программа у вас на 5 уровней будет первый уровень 9 процентов второй уровень 5 третий 3 3 процента 4 2 и пятый 1% один процент чтобы посмотреть вашу партнерскую ссылку нажимаем вот здесь продвигать и и здесь будет ваша партнерская ссылка, копируйте раздавайте друзьям на вы будете зарабатывать еще на партнерской программе чтобы здесь инвестировать нажимаем вот посередине кнопочку и здесь мы можем инвестировать у меня здесь вот проинвестировано я вчера вот пробовал 10 и проинвестировал я и 162 ИНР И вот когда Время дойдет до конца Я смогу Нажать выиграть Забрать все свои деньги И вывести Полностью всю сумму себе на баланс Так само Если вы хотите сделать депозит вот У меня на балансе вот 119 ИНР Давайте сейчас Проинвестируем 19 и код безопасности. Код безопасности это пароль фонда. И нажимаю депозит. Так, транзакция завершена. Видим, 100-100 осталось на балансе. Сейчас мы их выведем. Вот здесь все мои инвестиции. Здесь вот можно выбрать за 7 дней. И вот мы видим, вот я только что сделал инвестицию на 19 ИНР. Из этой инвестиции я буду получать 3% в сутки. Итак, давайте перейдем. Выведем наши деньги. Проверим данный сайт на платежеспособность. Нажимаю здесь вывести. Здесь нажимаю сумму 100. Минимальная сумма 100. Это будет 17 тронов. И пароль фонда. И нажимаю представить. так вывод средств успешно. Также чтобы выводить свои деньги отсюда вам нужно будет зайти в персональные настройки и добавить адрес вывода кошелька. Управление адреса вывода кошелька и вы сюда добавляете свой кошелек, вам сохраняется и можете спокойно выводить деньги. Так запись снятия средств. Вот, автоматически автоматический обзор, вот он, открываю свой тронлинк, и так видим, вот плюс 1748 тронов, у меня уже на балансе, без комиссии, все платится, все выводятся. данный проект он новый, кому он интересен, все полезные ссылки будут в описании. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем Пока.